Вентиляционные выходы польской торговой марки Virplast наиболее простое решение для организации вентиляции в доме. Вентиляционный выход стандарт с электродвигателем разработан для обеспечения интенсивного воздухообмена в помещениях домов с крышей избиту на битумной черепицы. Он предназначен для вывода вентиляционных труб из помещений с повышенным уровнем влажности, таких как кухня, ванная, прачечная, спортзал и даже баня.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 Труба сделана из пластика, что снижает вероятность образования конденсата на внутренних поверхностях по сравнению с металлическими выходами. Благодаря широкому основанию проходного элемента, вентиляционные выходы обеспечивают полную герметичность соединений на крыше. Большим преимуществом вентиляционного выхода стандарт с электродвигателем является низкий уровень шума, высокий показатель мощности и надежности от немецкого электродвигателя EBM.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 Проходной элемент основания – труба с клапаком.